Всем привет, вы на канале компании Радио Сила. В этом видео мы расскажем вам о компактной переносной радиостанции Альфа-10. В комплект входит сама радиостанция. Обязательно наушник на одно ухо который подключается через разъем Джек 2,5. Здесь также есть кабель для зарядки с микро-USB и блок питания с USB-входом на 1 Ампер. Кроме этого, есть и темляк для ношения на шее. Радиостанция выполнена в пластиковом неразборном корпусе. Есть несколько вариантов расцветки. Это белый, черный, красный, синий и желтый. Включается рация ползунком с правой стороны. Для этого переводим в положение вверх. У рации нет динамика на корпусе. Все взаимодействие происходит через гарнитуру, на которой расположен и динамик, и микрофон, и кнопка передач. На лицевой стороне находятся три кнопки управления. Крайние при однократном нажатии изменяют уровень громкости, а при удержании переключают каналы. При этом номер канала озвучивается в наушниках. Кнопка по центру озвучивает выбранный канал при кратковременном нажатии, а при удержании осуществляет передачу звукового сигнала в эфир. Рабочая частота 400-480 МГц, 16 каналов памяти, из которых 8 каналов ЛПД диапазона и 8 каналов в ПМР диапазоне. Напряжение встроенного аккумулятора 3,7 Вольта. Мощность 0,5 Вт. Размеры 66 на 26 на 14 мм. Вес вместе с гарнитурой 55 грамм. Кроме основных функций с компьютера можно также активировать автоматическое выключение, звуковой сигнал при выключении рации, сканирование, ограничение времени работы на передачу, CTSS и DCS-тоны, а также есть функция аренды. Эта портативная рация включает в себя только базовые важные функции доступ к которым абонент получает с помощью трех программируемых кнопок. Несмотря на столь миниатюрное исполнение, рация обеспечивает надежную связь даже в больших помещениях. Благодаря своим размерам и небольшому весу, всего 25 грамм, данная модель прекрасно подойдет для повседневного использования.